Год только начался, а YouTube уже выпустил несколько новых функций, изменивших привычную нам платформу. Привет, это Мария и Новости Digital. YouTube запустил автоматический показ видеорекламы в конце роликов «Пост ролл», к которым подключена монетизация. Обновление касается видео продолжительностью более 10 минут. Реклама в таком контенте включена по умолчанию. При этом авторы видео могут отключить рекламу в конце ролика в любой момент. Чтобы отключить рекламу в конце ролика при загрузке видео на YouTube, нужно переключить соответствующий чекбокс. Отключить показ рекламы в загруженных ранее видео можно во вкладке «Монетизация». В связи с изменениями YouTube рекомендует авторам видеоконтента внимательно проверять, какое количество рекламы будет показываться в ролике. Изменения касаются только видеоконтента участников партнерской программы YouTube. Владельцы таких каналов могут размещать рекламу в роликах и получать доход от ее просмотров. Они могут выбрать место показа рекламы, видео продолжительностью более 10 минут, в начале ролика, в середине и в конце ролика, или включить любую комбинацию типов рекламы при загрузке. YouTube подтвердил, что начал тестировать возможность покупки товаров из видео. В рамках пилотного проекта сервис попросил некоторых авторов контента добавить определенные товары в свой контент. Кликнув на иконку в виде корзины, расположенную в левом нижнем углу видео, зрители увидят список этих товаров. Они смогут изучить страницу каждого товара, чтобы получить больше информации, просмотреть похожие позиции и узнать доступные варианты покупки. После запуска этой функции пользователи смогут прямо на платформе покупать все товары, которые они увидели в обзорах, распаковках, видеоинструкциях и так далее. В интерфейсе YouTube появился голосовой поиск. Эта функция позволяет перемещаться по сайту и проигрывать видео с помощью голосовых команд. Иконка голосового поиска в виде белого или серого микрофона, в зависимости от темы, появилась рядом с поисковой строкой. При первоначальном использовании нужно разрешить браузеру использовать микрофон устройства. После этого при нажатии на иконку микрофона появится оверлей с предложением озвучить запрос. Если в тот момент будет проигрываться видео, то оно будет автоматически приостановлено. В целом, интерфейс аналогичен голосовому поиску на iOS и Android. Перед тем, как перейти к странице результатов поиска, пользователю будет показана транскрипция его запроса. С помощью голосового поиска можно вводить разные команды. «Покажи мои подписки», «Что нового в моих подписках», «Покажи историю просмотра», «Покажи библиотеку» и другие. Будьте в курсе новинок YouTube вместе с нами. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. С вами была Академия Вебком. До встречи!